Сейчас я хочу провести сравнение 9 разных сортов картофеля. Некоторые из этих сортов местные, выращенные у нас в Сибири, уже годами выращиваются. Несмотря на наш резко континентальный климат и на то, что картофель чуть ли уже не сотой репродукции, данные сорта, некоторые из них дают стабильный урожаи, Хорошие да, или средние урожаи, несмотря на разный климат да, у нас, потому что кто... Да, Живет в Сибири или жил, знаете, да, что у нас может быть жара, да, тут же может резкое похолодание, э, дожди лить, да, заливать все. Или же, например, морозы. Да, холодный туман, лед да, ночью, да, утром на картофеле. Да. Ну, То есть резко континентальный климат и данные сорта моря на все это дают стабильные урожаи. То есть, я думаю, некоторым будет это интересно узнать, да? посмотреть эти сорта, сравнить их с другими. А, ну Кроме этого, я также рассмотрю еще и другие сорта. Например, я какие-то на почте заказал, скажем, Коломбо. Здесь никто не выращивает данный сорт. Эту Скороспелку голландскую. да. Ну Мне просто интересно было посмотреть, как у нас в Сибири он будет расти. Или, скажем, Сынок сорт, да, который дает тоже хороший урожай богатырь, да, сорт богатырь, а называют люди Сынокова. Или же, скажем, вот в магазине пошел, купил египетскую картошку, один клуб разрезал на 4 части, посадил 4 кустов, 4 куста, 4 лунки. И я, кстати, уже видео снимал по поводу египетской картошки, можете посмотреть, кто еще не видел. Вот сегодня я просто остальные вот эти два куста выкопаю. Ну и я хочу сравнить по 4 по трем категориям критериям, да? первая Первое всхожесть ботвы, сохранность клубней, второй урожай, сколько кустов в ведре и третье вкусовые качества. Ну по поводу первого хочу сказать, что все эти девять сортов дали хороший урожай. Дальше я назову эти сорта, сейчас буду выкапывать, назову и покажу их, да, что это за сорта. А, Некоторых, к сожалению, я не знаю названия, может быть вы знаете и скажете мне, да, пожалуйста, напишите в комментарии это будет полезно да, я буду знать, что за сорта ну и другие люди ну, схожесть ботвы очень хорошая у всех, как я сказал а, все сорта хорошо зашли из девяти и теперь я перейду ко второму сбору урожая, я не буду сравнивать а, сколько там, центеров до да, тоннов гектара да или потому что я не фермер у меня не гектара, не не цель не гектара да не ни... даже не ни... не несколько сотен соток да я выращиваю да, картофель вот в небольшом количестве обычный огород небольшой огорода да. поэтому я буду мерить по старинке как люди обычно у нас мерили, мерили всегда. Сколько кустов в ведре? Вот, вот так вот, да, измерение. Сколько кустов в ведре? А, нормой, у меня, я считаю, 4-5 кустов в ведре. А, хороший урожай 2-3 куста в ведре, да. Если больше 6, это уже плохой. А если куст ведро, это вообще замечательно. Хотя в моей жизни в детстве, помню, мы когда посадили лапоть, ну и другие там сорта, я помню, что Хороший у нас был год тогда. И вышло так, что один куст дал два ведра. Представьте, выкопали кусты и два ведра вышло. Это очень хороший урожайность тогда была. Вот, ну, сейчас давайте я буду выкапывать сорта картофеля, называть их. Да, если вы знаете, что это за сорта, а я не знаю, напишите в комментарии. Так, первое, это сорт, который, местный сорт, к сожалению, он вырождается у меня, я собрал ягоды, да, на следующий год я высажу в семенах, обновлю этот сорт, вот, но он, к сожалению, вырождается, мельчает. Но, тем не менее, он практически не болеет заболеваниями. Вырождение происходит в том, что он дает меньший урожай, чем когда-то раньше давал красная такая овальная кстати с конусом необычный софт я буду вы... здесь всего четыре куста я уже два раньше выкопал поэтому 4 оставшиеся выкопаю урожайность у него к сожалению или средний или меньше средний Но у меня обычно меньше среднего выходит небольшая поэтому я вот и хочу обновить данные сорта. Видите, еще мелкие есть картофелины. Хотя уже скоро перестанет расти. Так сейчас скажу. Кидаю. здесь как бы клубней так себе ничего единственное они небольшие маленькие видите, маленького размера иногда среднего размера и часто они вот такие вот с конусом идут, вот этот сорт с конусом таким вот видите ну вот тут хорошо видно конус овально-конусная наверное так хотя вот здесь вот Клубней много плюс еще здесь мелкие образования клубней могли бы вырасти да я только сейчас здесь собрал если с мелочью а, пусть и получается 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 только плюс там еще бы выросли а, то есть могут дать даже 20 до да? но очень мелкие мелкие или средние Хотя раньше было так, что поначалу давали и большего размера были средние или чуть большего были. Но сейчас вот в основном из-за вырождения, наверное, мелкие. На него вообще не стоит полагаться. Вот обновлю, там посмотрю, может быть и стоит. Так, второй куст. Ну вот еще. Так себе. Э, картошка. Но все равно. Все равно. Средненькая или мелкая. Так. О, куда я там попал? кирпич какой-то. Куда он у меня здесь? А, потом, кстати, я ботву эту соберу. Я обычно ботву выкладываю на под деревья, то есть э, хорошее удобрение, конечно, не под яблоню, да, потому что там все-таки тоже паршует болеет яблоня, да, потому что как бы не, не хорошо было бы. А под другие деревья, такие кустарники, как смородина, например, или любые другие деревья, удобрение тоже для них хорошее. черемуха да. Так, второй, третий, далее. перейдем сюда следующий куст выкопаем Разрожаем. так это два куста. ну как видно да уже из двух кустов мало да как я говорил это это Картофель, который вырождается местный. Кстати, кто знает, скажите, что это за сорт. Потому что я даже не знаю, что это за сорт. Все равно интересно. Люди уже годами некоторые у нас садят его. Мне нравится, что он гладенький. Его удобно чистить. Кстати, очень вкусный тоже. Я потом сделаю печенку. сделаю и запеку в духовке я как-то уже делал с ней очень вкусная кстати картошка жалко что мало мало дает вот это представьте три три всего это три и тут даже половины нету так это еще четвертый так и вот четвертый вот этот кустик еще один последний данного сорта о вот все-таки одна картошинка все-таки дала урожай ну вот у данного сорта хоть вот такая вот хоть одна картошка есть нормальная попалась вот. ну когда обновлю посмотрю может быть тогда и будет нормальный да кстати если знаете у вас вот если есть любимый сорт и вон вам нравится и по вкусу и может быть такое что некоторые сорта вообще уже никто не выращивает у вас сохранился да а вам он нравится если он вырождается в том что дает уже не такие урожаи то можно его обновить собрать ягодки семена с него, ну и получится, что а, обычно после этого, после обновления урожайность увеличивается, то есть вырастить надо семян мини клубни, и из этих мини клубни уже первое полевое поколение будет, уже даст уже хороший урожай, второе полевое поколение тоже, то есть супер супер супер элита тоже даст хороший урожай, ну и далее тоже супер элита элита, как бы урожай будет должен быть очень хороший. Во много раз больше, чем уже уже там 10 репродукция, да? Или 20 -я. Поэтому. но я в следующем году выращу мини-клубни из этого сорта. Я собрал ягоды. И потом посмотрим, как даст урожаю. Так, ну вот. Вышло около полведра, 4 куста. Это очень плохо. Получается плохой урожайный урожай, да. На данный картофель а, не стоит полагаться, нужно его обновлять. Срочным делом. Так, вот сколько вышло, всего лишь около пол ведра из четырех кустов. То есть урожайность не очень, да. Единственный клубень нормально большого размера, это вот, вот этот вот. Все остальные, вот, средненького, средненького размера, вот они. Вот это еще, да, более так более-менее нормального два, два клубня нормальные, можно сказать, вот эти, да. Остальные такого среднего размера, да. вот он. Или же большинство мелкого. То есть вырождение сорта надо обновлять срочно. А кто знает, скажите, что, что это такое, да, что это за сорт такой. Далее, да, я... Следующий, давайте, перейдем к следующему. А, кстати, цвет маленечко другой. Здесь вот какой-то вот оттенок такой идет э, сиреневый, да, такой розовый. На самом деле чуть-чуть маленечко. Больше с красна. Ну, теперь дальше перейдем к следующему сорту. Это сорт, который я уже снимал в видео, египетская картошка. У меня осталось два куска, вот. И я вот хочу выкопать их. Кстати, тут всего я садил 4 куста, всего один клубень. Поэтому это получается пол клубня. Я разрезал на 4 части. Поэтому, возможно, из-за из этого и меньше в кусте клубней. Так, второй куст. Ну, тут картошечка получше. Он и помощнее был. Тоже 1 четвертая клубня. Но вот тут или среднего размера, вот это тоже средний. А так, по-моему, побольше еще посмотрим. Ага. Ну так, нет, тоже средний. Но нормально зато. Гладненький, ровненький такой. А муравьи, конечно, его обожают, этот сорт. Сладкий. Не такая, конечно, сладость, как из погреба, другая сладость. Но тоже вкусный. Особенно, как я понял, для муравьев, которые его дуют. Так, здесь два вышло. Куста тоже, можно сказать. Ну, так как это 1 четвертая часть клубня, тут половина получается, да? да? То в полном смысле нельзя сказать. В следующем году посажу в клубень, и вот там уже будет ясно, сколько же... сколько же на самом деле. Но на данный момент урожайность, можно сказать, или средняя, или ниже средней, наверное, даже. Но клубни хорошие. Сейчас помою. Так... Тут два куста клубни или среднего, или мелкого размера. Так, то 4, то 2, да. А если брать по урожайности, то, конечно же, не, не совсем, да. По количеству такое тоже менее среднего. А Поражение вот один клубень какой-то. То ли гнил, то ли его погрыли внутри. Может быть, муравьи залезли. ну там пусто внутри. Так что, конечно, это более приспосабливаем к нашей местности. Хотя и дает слабый урожай. Да? Этот, чтобы точно выяснить, какой у него урожай, надо садить клубень. Нормальный клубень. И там уже будет точно известно, сколько он даст а здесь же как я говорил я один клубень разделил на 4 части разрезал и тут получается пол клубня из этих двух лунок но э, клубни красивые такие я оставлю в следующем году посажу клубнями по одному и посмотрю какой будет урожайный. пока слабенький Теперь перейдем к следующему сорту. Местный сорт, который я уже тоже как-то показывал. Говорят, что это северная рога но не знаю, так оно или нет. Я тоже буду. Теперь я уже буду копать так, что в 10-литровое ведро. Вот это у меня 10-литровое ведро. Там написано внизу. Я буду складывать, буду проверять по кустам, сколько кустов войдет в ведро уже. Это будет интереснее. Да? Может и другой сорт. Кто-то считает, что это северная роза. Сорт, который специально для Сибири выращивали. Так. Такой красивый у него цвет. Красненький. Красивый оттенок. клубней но они почему-то мелкие клубни в этом кусте многовато но мелкие клубни или средненькие хотя в большинстве своем клубни где-то 10 штук и, и такого среднего размера или побольше большие ну тут что-то большое их количество но, но мало ой маленькие так ладно Следующий курт, думаю, здесь будет получше, надеюсь. Так, давайте. Подниму. Угу. Ну, тут уже среднего размера клубни хотя мелкие мелкие тоже есть ну, вот. средненькие вот этот сорт хороший практически ничем не болеет несмотря на то что уже как бы давно садится в разной земле ни парши нету хороший урожай всегда дает, стабильные ну, сколько их много такого среднего размера клубни. конечно глазки большие у него разрезал одну картошку я люблю лопатой копать потому что лучше я ее разрежу там корочка образуется чем проткну не люблю протыкать потом тяжело чистить разрезать придется мучиться Лучше ее разрезать, чем проткну. Поэтому, Хотя вилами легче, но люблю больше лопатой. Только по этой причине. Так, это второй. Уже почти пол ведра. Видно, что урожай урожайность лучше. Так, третий куст... Смотрите. Хороший кустик. Причем одну еще забыл. Ботва хорошая, еще зеленая. Ну вот. Много картошки. Средней или такая, меньше, меньшего размера, да. Но в этом кусте, в, этой, в этом сорте, вернее, часто попадаются и крупные картофелины. Вот реально очень много. Это же надо было, наверное, посчитать, сколько же все-таки, наверное, больше 20. Может быть следующий Так и сделаю. Ради интереса чисто посмотреть, сколько же здесь в кусте картофелин. Садил по одной картошке. Просто картошка одна. Ну, хоро... хороший это. Вот этот хороший сорт. Не крупный, средний, но много. Вот сейчас, наверное, и проверю. Количество, наверное, возьму. Проверим сейчас. Сколько здесь. Сейчас подкопаю. Вот здесь уже средний или выше среднего. Крупные тут уже клубни. Так, ну давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О проволочник появился. Десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать. Считать нет это. Четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Семнадцать, да? А вот еще. Восемнадцать. 18. Ну, есть, конечно, и мелкие очень. Но получается, что этот сорт может давать хорошие урожаи. Да. Если эти все 18, особенно крупные, вырастут, около 20 получается. Так, это что у нас? Третий сорт уже почти ведро. Поэтому это хороший сорт. Думаю, 4. Как я говорю, нормальный 4-5, да? Нормальный. Так. Четвертый теперь уже почти ведро. Как пусть так надо будет, чтобы видно было точно? Сейчас нажму. Mm -hmm. Это на четвертый куст. Ну тоже хорошенькая картошка. Крупная и средняя. Конечно, и мелкая тоже есть. Куда же без нее? тоже много клубней. Так. Ну вот, наверное, на этом и будет как раз. Я на этом, наверное, закончим. Так ведро наберется то есть вот причем. вот так поставлю так вот тоже хорошая картошечка Ну вот, ветру набралось. Так, у данного сорта, скорее всего, это северная роза. Если нет, напишите, скажите, что это за сорт. А, у него получилось 10-литровое ведро с 4 кустов. 4 куста 10-литровое ведро. То есть я, как видите, по порядку брал не самые лучшие, крупные, да. А сразу по порядку копал. Вот, это хороший урожай, то есть норма, да. Норма. Обычный средний урожай. Так, ну теперь по-моему. Ну вот разница видно, да. Вот этот сорт. То ли здесь 4 куста или здесь 4 куста, да, здесь два Получается, вот насколько больше, да. Что значит в среднем выкапываешь, да, или когда мало, да, выкапываешь. Ну и размер хороший, такой средненький размер картошин. Да, есть, конечно, и много мелкой, но так как в данном сорте много картошин, то можно сказать, это простительно, да, потому что урожайность в целом получается, ну, такая средненькая, благодаря вот этому сорту. Ну и то, что он дает стабильный урожай, это замечательно, да, несмотря на разные погодные условия все следующему переходим переходим к следующему сорту тоже хороший сорт к сожалению у меня только здесь два куста его осталось я до этого два выкопал раньше выкапывал вот ну сейчас покажу вам что тоже интересный сорт я к сожалению не знаю что... его название тоже если кто-то знает скажите красная такая бордовая овальная Картошка. Сейчас увидите. Много клубней на кусте. Она даже такая, знаете, с розова. Вот она больше похожа на тот цвет, который до этого вы смотрели. Потому что такой фиолетовым оттенком. А розовая такая. Красная, розовая такая с фиолетовым оттенком. Что за сорт? Я не знаю. Вот. Большое образование клубней. Причем размеры хорошие. Крупные, средние. Сейчас скажу, сколько здесь всего штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 начитала. Ну-ка, сейчас посмотрим. Где-то еще тут есть. Ага. А. Так, ну вроде бы 17. Так, 17 получается. Вот, тоже около 20. Так, и вот еще один куст. О, наверное, близко. Ага. Подрезал он половинку. Срезал. подсолнух прям. С разных сторон. Попробую обкопаю. С дальнего расстояния. А, много осталось в земле. он еще растет данный сорт видимо средний поздний наверное потому что прошло вроде бы 94 дня 3 месяца да, с копейкой но он еще как будто бы еще и рос немножко Так, Ну вот, ну, два куста, ну конечно около, наверное 1 третья ведра, сейчас покажу, около половины, ну не дотягивает до половины, наверное, как одна третья, почти половина, может быть чуть больше 1 третьей. Так, ну теперь пойду помоем. Вот такого вот красивого цвета, розового цвета картошка. Вообще красивый цвет. К сожалению, я тоже не знаю, что это за сорт. Такая овальная картошка, овально-круглая, да. Ну, конечно, клубни тоже много мелких. Есть и крупные, вот одна, два, да. Так среднего размера вот Ну можно сказать урожайность у него я точно не могу сказать, если бы сколько вышло бы в ведре. Наверное тоже среднего будет или близко к этому. По крайней мере там можно сказать 4, здесь два, туда 2, да и здесь две. Две лунки, два куста. А, если кто-то знает что-то, скажите и напишите, пожалуйста, в комментарии. Следующие два куста. Вот они. Красная, овально-круглая. Тоже похожая на северную розу, но маленько другая. А может и не другая. Может это она и есть, нет? А может, это она и есть. Но она как будто с раза. Но у нее, в отличие от, то, от того сорта, если там фиолетовые глазки были, здесь ой, роски фиолетовые, то здесь, не, наверное, очень похожи на северную розу. Может, она и есть тоже. это но роски были белые. Там фиолетовые сорта клубни тоже много так раз два так три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать, четырнадцать пятнадцать шестнадцать шестнадцать семнадцать Ага. ну тоже около 20 штук и вот еще это же сорт даже больше оранжевые, нет, это другой сорт. Лубни образования большое, но мелких тоже много. Средние бывают побольше размером, и мелкие. То есть все встречаются. И средние, и мелкие, и крупные. Ну ладно, ничего, все что на... разрезал, все съедим. Примерно та же, как и в прошлом. Хотя, наверное, чуть-чуть больше. Наверное. Тут вот из двух кустов почти пол ведра вышло. Чуть больше одной трети. Ну вот, два куста. Хотя он чем-то похож на тот да, сорт. Но, тем не менее, это другой. К сожалению, сейчас вечер и уже не передает хорошо оттенки. Но даже из камеры видно, что другого цвета. Тут более такого, больше на оранжевого цвета. Похож. Больше. Ближе к оранжевому. Хоть камера не передает этот оттенок глаз. Ну, смотрит как ближе к оранжевому цвету. Красный такой, оранжевый. Ну а теперь желтая, круглая. Тоже неизвестный не сорт, только тоже два куста всего лишь. Ну вот тут их крупные есть, я смотрю. Так, сколько здесь? О, какая крупная здесь есть. Вон. Раз, тут, так получается. Первая, вторая, третья. Четвертая. Пятая, шестая. Так, я вот, попуду. Шестая, седьмая. Семь, то есть восемь. Восемь. Семь, восемь, девять. Ну по количеству где-то десять, в среднем десять, да? Ни много, ни мало. Ну так себе. Но зато они хорошие. Средние или крупные. Мелочи почти нету. Много крупной и средней. Картошки. Так, сейчас помою. Посмотрим. Так. Ну вот также стабильно 1 треть примерно около половины два куста так вот она ну эта картошка очень в ней много крупный я бы сказал хорошая. так вот какая хорошая эта картошка нормального хорошего размера мелкой почти нету в этом сорте Хороший сорт кстати может кто-то знает что это за сорт такой скажите пожалуйста что это за сорт такой картошки так ну теперь у меня 6 сортов теперь я буду выкапывать картошку сорт краса который который я когда-то вырастила из семян сорт краса это уже элита делаю супер элиту а выкапать буду элиту правда в траве плохо видно Но, тем не менее попробуем вытащить в этом сорте всегда более 20 штук картофеля и очень много крупный Вон сколько их как-то уже а, видео снимал поэтому не буду считать там около 30 штук было. Ну, в обычном... Обычно так и есть. Вот крупная картошка или средняя. 26, 27 28 29 30 31 32 33 вот уже 33 с одного куста сейчас посмотрим Мы ну, всегда более 20 во всех кустах. Горю около 30. А тут даже бывает, видите, и больше 30. Кажется. Так, увидите вот уже пол ведра с одного. Только с одного куста. Давайте сейчас второй выкупаем. Второй куст. Ого, ого! Это вообще гигантский. Тут стебли толщиной больше пальца. Причем все. О, ничего тут. вам мощная какая. Гигантская. Ого! Картофель крупный. Вот теперь я здесь посчитаю. сколько здесь. Вон потва. Больше метров почти полтора метра так хотя они не крупные ботвают а картошка вон гигантская 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 о какая гигантская 11 12 нас 13 14 Пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Так, 21 вроде бы. Несмотря на то, что 21. А нет, больше. Вот еще. 22, 23. 24. Так, 24. Ну, зато здесь очень много гигантской, огромной. Вот ведро вышло. С двух. С двух. Да, почти ведро. Ну, можно сказать, ведро. Да. Без верха, но ведро. Два куста. А, ну вот, раскидал. Ведерочка. Всего два куста, да, видно разница, да, это сорт, кстати, я покупал раньше семена, картофель в семенах, семена покупал от фирмы Сидек, сорт краса, несколько лет назад, и вот сейчас вот уже, да, каждый год выкапываю, после того, как мини-клуб не вырастил, каждый год высокая урожайность, вот он меня в основном и спасает, когда неурожайный год, он всегда урожай урождается даже не урожайный год так здесь два куста здесь два куста здесь вот тут до да, египетская и здесь видно да разница да там 4 и здесь 4 ну и видно размеры да просто гигантские клубни причем их удобно чистить Единственный минус, кожурка тоненькая, и хранение у него такое, то есть оно сохраняется, но весной она такая мягенькая, мягкая, не твердая, а мягкая, но тем не менее, ну, все равно как бы я с -с сажаю, да, каждый год нормально, ну вот такой минус у него, слабенькая кожурка, что для хранения, да, хотя по времени вроде бы уже подошло убирать. Ну, сорт просто замечательный, не передать словами. Клубни в основном гигантские, большие или средние, и мелочи мало. Несмотря на то, что, как видите, 30, да, даже 33 в одном кусте было. Так, это у меня 7 сортов, осталось еще 2 сорта, но их я посадил позже. Один сорт сынок, а другой сорт распелки Коломбо. Голландский сорт. Сейчас перейдем их выкопаем. Сейчас уже стемнело, поэтому хуже будет видно. И, кстати, здесь, конечно, нельзя полностью этот сорт сравнивать с теми. Во-первых, по времени меньше. Тут всего около трех месяцев. 87 дней. И Второе, вот эта картошка, которую я раньше садил, она свешивалась над батой, я этого не заметил, и сынок поэтому спрел, и, ну вот, пришлось раньше выкапывать положенного срока, а он, а он же низкораспелка, даже не средний спелый сорт, это поздний сорт, поздний или поздний, поэтому клубни у него средние, вот это маленечко, чуть больше, да, ну вот средние клубни. Хотя, я в следующем году посажу и нормальные условия, и посмотрим разницу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Зал. Тут получается полклубня. Не целый клуб Десять штук. Ну, из-за того, что на улице уже темно, мне пришлось перенести в сенце картошку. Вот он, сорт. 8 сорт сынок, да, который я выкопал два куста. Но в одном кусте тут он вообще зачах, в нем было всего две картошинки. А, ну, понятно, я же, как я и сказал, да, урожай здесь маленький, не потому что сорт такой, а потому что более ранний сорт заглушил его, вот этот сынка. Тот сорт, да, надвис, навис на вис, это получается над сынком, да, и получается, что а, кусты спрели, были слабыми, вот, и вышло мало, картошин пришлось выкопать раньше времени На следующий год я посмотрю урожайность действительно какая будет у него но теперь посмотри, посмотрим посмотрим чаще разложу все в том порядке слева направо первое что выкопал 4 куста это египетская желтая два куста здесь четыре куста ведро хотя я, я отсюда еще несколько картошек картошин брал на картошку сейчас жарю так здесь два куста тоже два ну и в этой два и здесь два да, вот этот замечательный, да, сорт ну и тут два так, получается 4 только 1 и 3 а все остальные по два куста вот так вот можно сравнить там понятно первый это плохой урожай 4 куста мало остальное средний ну единственно вот этот мой сорт или тогда здесь хороший урожай это с куста, Вот это, да, это с два куста. С Нет, с два куста. Mm -hmm. Ну, тоже хорошо, два куста. Считай. Вот смотри, он, тут, он там четыре куста, тут четыре куста. А все остальные по два куста. Ну да, твои два. Как тебе Ну да, и картошка какая мощная, крупная. Ага. Здесь горит угу. Вот какая крупная картошка. Нормальная вообще, здоровенная. И удобно брать, чистить. Так что вот, завтра, то есть здесь 8 кустов, ой, 8 сортов. Завтра я продолжу, сниму 9. Да сейчас уже темно, поэтому завтра, ну, для вас это сейчас будет, да. Я сниму... Последний выкопаю сорт, корспилку Коломба, Ну и далее, потом уже по вкусовым качествам сравню. Разложил сорта э, так, чтобы не перемешались. Очень похожи, потому что вот сынок с этим сортом а то перемешается. Да, и что делать? Вот, сынок, э, это я не знаю, что за сорт. И тут тоже похожий вот с этим немножко хотя по цвету все равно отличается но тем не менее все таки решил ящик положить чтобы не спутать А то кто знает потому что завтра э, завтра проснусь окошки тут будут заходить мимо проходят могут перемешать ладно теперь останется последний сорт ну что, последний остался, девятый сорт Коломба. скороспелка. Также по порядку первого куста посмотрим, сколько будет в ведре. Вот, вот это хорошая крупная картошина. это уже поменьше средненькая ну и мелочь так ведро сейчас коломба это голландский сорт Короспелки. несмотря на то что ранний сорт вкусовые качества у него говорят что нормальные так, я считаю все клубни, даже мелкие, чтобы точно знать, какое клубнее образование. Хотя в основном это я потом вот эти, эту мелочь всю а, соберу, отдельно отделю, и а, это на корм животным будет. А Те, что помельче, можно, кстати, клубник, который небольшого размера, такие, конечно, можно или почистить, или а, в духовочке. Бывает не сильно мелкие, но не очень мелкие. Как? Мелкие, но не до такой степени, чтобы отдавать животным. Эти такие клубни можно сделать в духовке. Наполовинку я покажу сейчас, после как раз делаю. Там очень простой вариант, возиться ничего не надо, только помыть ее и все, да порезать наполовинку. А мелкие можно и не резать даже. Так. Ну, вроде бы нету. Так, а вышло всего. Сейчас покажу в этом кусте. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. Одна крупная. 3 средние. И мелочь остальное. Так, следующий. Вот этот вот. Садилки клубни, что мне прислали размером, конечно, они были не очень, поэтому, учитывая, что какую урожаю вот здесь вот куда больше, так, о, вот крупный, так, крупный, вот еще крупный, ну вот три крупные уже нашел, так, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. Но здесь, здесь я садил две картошины. Девятнадцать, не одну. Вот в этом 19, Девятнадцать, двадцать. Поэтому тут, наверное, наполовину надо разделить. 20, 21, 22, 23. 23. Клубни образования среднее. 10 штук 10 15 получается да среднее или чуть выше среднего ну среднее 10 штук среднее да клубнее образования вот у меня в красе там да там высокое клубнее образование так вроде бы нету около 15 штук 10 15 так все далее переходим уже почти пол ведра так, сейчас сюда переходим. Делаем сейчас так, чтобы было хорошо видно. Вот. Тут еще два кустика. Вот они. Смотрим, сколько выйдет. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, с этой картошки семь, а вот еще восемь. Восемь, девять. Это гнилая. Так, и вот с этой картошки окрасим. у нас еще третий куст. Следующий. Четвертый куст. Четвертый. Я уже сейчас вижу, что результат хуже, чем у местного сорта, который здесь выращивается, местный сорт. Учитывая, что Сегодня 88 восьмой день с того момента, как я посадил коломба. То есть местный сорт дает больше результаты, чем коломба. Тот местный сорт, где я выкопал 4, 4 куста на ведро. То есть в ведре было 4 куста. Несмотря на то, что Коломбо посадил в большинстве своем по, по две карташины. Но карташины были, которые, как ими, привезли. Небольшого размера вот такого вот. О, кстати, проволочник уже грызет. Вон он. Небольшого размера. Желательно садить большего размера, чтобы хорошие были мощные кусты клубни. Ну, вот в следующем году посажу и посмотрим, там будет, наверное, более лучший результат. Там уже... Опа! Вот это мне не нравится. Он немножко... Но хотя на краю... Билами. Прокалывать не люблю картошку. Так, ну вот. Так, это у нас 4 теперь туда перейдем так. перейду сюда там пропущенная выкопал просто там уже картошку давайте здесь перейду так это пятый куст попадается хорошая картошка ну в большинстве своем средняя у данного сорта ничего особенного я не заметил по схожести, по количеству клубней то есть ну Клубне образования у него, ну да, клубни образования у него начинается раньше, хотя некоторые местные сорта, как я заметил, в это время уже тоже такие же клубни. То есть, ну как местные сорта, можно сказать. Может быть, потому что я этот сорт привез с Урала, то есть заказывал, и первый год он в другом климате выращивался. Может быть, следующий год посажу и раньше будет клубни. Но на 40 день их не было. Ну, то есть после посадки сороковой день, имею в виду. Ну, были, ну, смотрите, вот такие мелкие. Что это такое? Правильно, 40 день. Может быть в следующем году будет. Будет нормально. Смотрите, уже пятый. Пятый куст. А вот эти сорта южные. Ну, полагаться не стоит, да? Хотя в следующем году нормальный, посажу клубни, посмотрим. Может быть, другой результат будет. Так. Сейчас сюда перейду. Перейду вот так. Так, что это? Шестой у нас уже. То есть все хуже нормы. Норма, как я говорил, 4-5. 5 а вот этого я и не люблю вот этого прям хороший клубень и прям на вилы. лучше лопатой прорезать наполовину так потом чистить вычищать это все замучусь. так почему-то его проволочник просто обожает но видимо вкусный потому что проволочник обычно только вкусно ест самое вкусное любит проволочник если любит проволочник, значит картофель должен быть вкусный. Ну, скорее всего. Но посмотрим, посмотрим. Еще сравнение будет. Так, что это, шестой, да? Тоже По результату вида, видно, что хуже среднего. Хуже среднего. Смотря на то, что 87-й день. Были бы на нем семена, я бы обновил его. Но семян не было. Помидорок не было. На данном сорте было только белое цветение. Да? Ага, сейчас. Вот. Далее. Теперь, как видно, чуть-чуть не хватает. Но можно сказать, почти ведро 6. Так, это седьмой куст. Но здесь-то уже будет. Так, ну и все, наверное, я его выкопал, коломба, там я до этого выкапывал. <свят> почти ряд. <свят> У меня 10. В ряду 10 кустов. Так, ну и вот. Получается 7. 7 кустов. Ну, вообще, все, почти все скороспелки дают небольшие результаты. Обычно большие результаты дают поздние сорта. Ну и нормальные, средние еще тоже хорошие дают результаты. А скороспелки редко дают. Но если в следующем году я посажу ее в хороший условие, у меня же земля так все-таки как-никак. Я только второй год занимаюсь. В этом году так три года мы здесь на болоте да, живем. И только второй год я начал заниматься землей удобрять ее так как первый год как мы приехали здесь результата в огороде вообще никакого не было так что посмотрим на следующий год я посажу и посмотрим будет ли разница такая же как в этом году будет результат или лучше так 6 получается 6 кустов ведро коломба ну все, теперь у нас остается последний, последний способ сравнения. да, Это вкусовые качества. Сейчас помою и высыплю. Вот так выглядят в помытые клубни. Ходя среди колумбда, встречаются хорошие результаты. Да, вот такого вот размера. Хорошенькие клубни, гладенькие. Но бывает, к сожалению, да, и... Так себе не очень. Средние результаты, ну и мелкие тоже есть. А, ну, сказать, конечно, сложно. Давайте я сейчас высыплю и там уже сравним. Ну вот сравнение до да, всех кустов. Да. Учитывайте, что здесь 7. Вот он коломба. Семь кустов. Да, разница. Или здесь два, здесь 7. Причем в Коломбо тоже встречаются хорошие клубни. Вот, если взять вот клубни. Но почему-то треснутый. Трескается почему-то. Может, это уже сорт э, выводится. Выведение сорта. О, выведение. Ну, происходит, в общем, вырождение. Вот, правильно. вырождение сорта. И поэтому некоторые клубни трескаются. Может быть, то, что, видите, выращивал в других условиях из-за этого. Может быть, клубню надо привыкнуть к нашим условиям. Так. Ну, это да. Много мелкой, а средней и крупной. Главное по вкусу. Если вкусный сорт, то можно его развести, попробовать. Да, если будет ягодка, обновить его, и тогда будет, думаю, вообще хорошо. Ну, конечно же, на данный момент, если сравнивать, да, то 7 кустов на ведро это ну, плохой результат. Как я говорил, 4-5. Нормальный. 2-3 хороший. Ну, один это вообще идеально, да. Ну что, теперь.. Переходим к следующему, к самому вкусному процессу для меня. Сейчас я сделаю самый простой рецепт приготовления картофеля. Печенку. Но печенку не на костре, а печенку в духовке. Я заметил, что если разрезать клубень наполовину, то есть достаточно просто помыть его, и разрезать наполовину. Можно и не разрезать, но если разрезать наполовину, то тогда можно посолить. Так, первое красное. 4 куста, где выкопал. Далее египетская. Египетская пожелте, хотя красная там тоже желтая, светло-желтая, такого вот бежевого цвета. Так, третья. Это вот этот вот сорт. Он потверже. У него внутри желтая, а краешек такой беленький. Ой, я пропустил. Это у нас будет четвертая. Вот сюда. Третья. Это вот стоит поднос. Сейчас соберем примерно. Выберем картошку какую-нибудь, которая красивенько так смотрит. Ну, вот эту можно, например. Причем удобно, что нельзя, не надо даже, помыл просто и не надо чистить кожурку. Пока молоденькая, она не будет горчить. Как только она станет, вот сюда надо было, как только она постарше станет, то тогда кожурка будет горчить кожурование. Так, это получается третье, это чтобы нам не спутать, в таком же порядке делаю, как выкапывал. Так, это четвертая я уже сделал, да? Так, пятая вот эта вот. Возьмем. Это вот. Желтая полностью. Кстати, если она похожа вот на этот сорт, да? если в этом сорте желтая внутри, а с краев белая окантовочка такая, то здесь полностью вся желтая картошка. Так же, как вся желтая вот египетская. Так, теперь следующий это у нас идет сорт. Так, не знаю, который я, да? Похожий на дрету, который. Не знаю на самом деле, что это за сорт Адрета или другой. Так, тоже желтая внутри. Хотя дрета говорят белая. Так, красу возьмем. Небольшой клубень возьму. Такой средненький небольшой. Средний. Вот сравнение красава. Так, следующее, чего у нас по порядку было. А лапы? Ой, лапы, лапки не было еще. Лапы следующий раз я буду делать. Так, сынок. сынка возьму. Последняя это колумба. Девятый сорт. Вот. Колумба. Мягенькая, мягенький. Сделаем вот так. А, так даже можно больше, еще можно сюда доложить. Вот. Можно не так часто пореже сделать. Например, сюда сынка можно. Скажем, это тоже реже. Так, вот так вот. Да? Вот так вот сделаю. Можно сюда один. Запомнить главное. Ладно, запомнить. Вот это один сорт. Так, в порядку. Не запутаться теперь. Так, это получается два. Первый, второй, вот это третий, четвертый, пятый. Запутаюсь. Вдруг запутаюсь. Так, ладно. Ну, по сути, они похожи. Вот они. Ладно. А делаем вот так, наверное. Денька было понятнее. Угу. По два, по два, по два. Все. Теперь поставок останется посолить. Посолить. Так, вот. Поближе покажу. Как выглядит внутри данной сорта Ну и посолю, конечно Так, начиная слева направо Сверху вниз То есть с моей стороны, если от меня С вас наоборот, да, получается Так, вот первый сорт Который То есть получается он так снаружи выглядит А да, так внутри Который конусная, которая первую первый выкапывал Имеющий форму конуса первые четыре куста, да, выкопал, вышло всего меньше полведра даже. Далее египетская картошка, которую любит муравьи, сладкая картошка, желтая, продается в магазине, в супермаркетах. Так, третье это, говорят, что это северная роза, ну не знаю, так ли это или не так. Вот внутри желтая а край беленький вот сейчас посмотрим так далее четвертый немного сраза такого цвета немного же даже, даже такой да цвет необычный тоже желтый внутри края белый вот она желтая какая да Далее что у нас идет? Четвертая, это первая, вторая, третья, четвертая, пятая картошка, которая на эту похожа, да, но а, если здесь желтая с края и беленькая, да? то здесь полностью вся желтая картошка внутри чисто желтая. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестой. Это у нас 6 ага, 6 А, они тоже неизвестный сорт. Так. В данном сорте Так, в данном сорте он немножко желтенький. Желтань. Чуть-чуть желтан тоже. Ну так, я смотрю, у всех, у этих сортов желтый цвет. Но... Есть слабо-желтый, например, вот этот вот бежевый. Также моя тоже. Чуть-чуть желта. Вот следующий идет. Краса. Сорт. Высокоурожайный, а калорийность. Кстати, выше среднего. Большинство из этих имеют среднюю калорийность. Тут немножко больше калорий. Это краса. Так это у нас неизвестный белый сорт. Это у нас сынок, сыночек. И последняя коломба. Кстати, коломбу, также как, так как и египетскую, тоже любит есть э, муравьи. Тоже подгрызает ее. Я вот заметил там клубни подгрызанные. Вот, например, муравьем. Все. Вот такая вот нацвет она внутри, как она выглядит. Но теперь я солю. Я только посолю. Я приправы не буду добавлять. Обычно я еще какие-нибудь приправы сверху добавляю. Перчик, еще что-то чуть-чуть там для аромата. Но она и так вкусная. А так как сейчас я буду проверять на вкус картошку, я ее просто подсолю. И все. Никаких приправ не буду, чтобы не испортила вкус картошки. Чтобы мне точно определить, узнать, хорошая на вкус или нет. Половину из этих сортов я уже хорошо знаю. Уже много раз делал в духовочке. Но половина. Например, коломбо я только первый раз буду пробовать. Сынок тоже еще ни разу не пробовал. Я их по почте заказал в этом году. И вот сейчас первый раз выкопал. А, коломбо выкапал уже. Пробовал есть, но не в духовке я делал. Так что в духовочке первый раз попробую. Так. Ну все, теперь на полчаса поставлю в духовку, и она будет готова. Пока картошка печется, я хотел бы подвести итог по урожайности. Ну, конечно же, хороший урожай только у одного сорта, это сорт краса. Да, вот это единственный, который дал хороший урожай. Все остальные средние. Да, средние или или меньше среднего, да, или плохой. Ну, на второе место я бы поставил два сорта. Это сорт вот, вот третий, у него большое клубнее образование, я думаю, он еще бы рос. Мы копали зеленую ботву. Видимо, он средний-поздний, не средний. Третий, да. И вот этот сорт тоже, так, 3, 4, 5, шестой. 6 тоже хороший сорт, несмотря на то, что клуб немало, но у него много крупных. Крупные и средние, если взять по объему, их больше, чем мелочь. Все остальные сорта, вот здесь вот, например, крупных вообще нету, только средние и мелкие. Здесь есть только два клубня, остальные средние и мелкие, но там тоже поздний. Тот сорт, я даже не знаю как, ну, на данный момент меньше среднего. А Если взять вот Коломбо, сами видите, что хотя и много крупных есть, то же самое много мелочь так что и учитывая что здесь 7 кустов на данный момент вот э, ну это плохо вот. поэтому ну, как бы так все остальные поставил на последнее место вот получается первое у меня место это вот этот сорт краса второе тот красный и вот этот белый он тот и остальные ставлю на третье место по урожайности, что не заслуживает внимания. Ну, теперь по вкусовым качествам. Подождем, как сделается картошечка, и проверим на вкус. Ну, все сделалось. Картошечка печеная в духовочке. Да, теперь я перевернул на наоборот, наверное, заметили? Вот она конусная. То есть, с вашей стороны получается это первое, да? Которую мы выкапывали в форме конуса. Смотрите, какая красивая, да? Поджаристая вон корочка. Причем со всех сторон. Причем очень вкусная. Сейчас пока она молоденькая. Вот эта даже кожурка, которая тоже полезная. Она очень вкусная. Так. Осталось только проверить. Я уже до этого пробовал. Хочу сказать вам, что некоторые сорта. Ну, сейчас я скажу. М -м -м. Вот это очень вкусно. Вообще обедение. Хоть урожайность у нее. Плохая, но на вкус она вот такая вот египетская. Египетская тоже вкусная. Тоже мягенькая, вкусная. Чувствуется, что она послаще. Вот эта катушка нам суховатая для духовки она хорошо подходит для жарки, варить ее хорошо. а для духовки она суховатая, ее надо чем-то с майонезом или каким-то соусом. вот этот третий сорт, да. красный с фиолетовыми глазками. так четвертый сорт вкусно вся вкусная они если честно многие сорта очень сильно похожие между собой вот этот отличается только он суховатый но он вкусный вкусный но суховатый то есть его надо если в духовке с чем-то а все остальные похожие между собой вкусные И как вы видите здесь в основном желтые сорта где много каротина сами по себе желтая картошка очень вкусная очевидно отличить тяжело потому что вся вот в мелочах каких-то отличается м -м. А вот это, кстати, про красу хочу сказать, -то, а -то сейчас ем она м -м. я там сказал раньше калорийность, и э -э, не калорийность, крахмалистость у нее большая крахмалистость а не калорийность м -м. вкусная тоже Вообще а, барсел хочет. Да. Так, это краса у нас. Папгрыз каждый. Так, а это что у нас? Я уже забыл. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, э, семь. М -м, что же я такое капал? А, все вспомнил. Та картошка, что я думаю, скорее всего, я думаю, похожая, которая на адрету то, -то. Да? А на самом деле, не знаю. что это картошка? Это большая. Давайте мелкая. Я, кстати, вперв впервые ее пробую. Духовки. Ну тоже ничего. Тоже нормально. Вроде бы. Вроде бы. Сейчас подойдет. Нормально. Хотя. Марячим сравнивать. А тут с этой сравнивать. это конечно хуже. Вот это вообще супер. Он самый вкусный, наверное. Вообще аромат прям. Так, сынок. Давайте проверим. но опять же пойдет также вот это пойдет вкусное это вкусное но для духовки вот это вообще объединение я бы ел ел оторваться не могу от нее а эти тоже пойдут но по сравнению с этой можно сказать это четверка а вот это пятерочка оторваться невозможно вкусно так и последнее это у нас так а ну вот коломба вот что интересно давай хорошее необычно Нормально, вкусно. Угу. А какая-то мягкая такая. Вкусная тоже. Ну, Что-то я ее бы съел, ел, ел ее. Я на высшее место я поставил 5 с плюсом. Хоть у.. Нет, коломба тоже вкусная. Угу, неделя говоришь, говорят, что у нас но вкусная. Угу. Ну, пятерку. Коломба. Вкуснее, чем сынок, мне кажется. Сказать, все вкусные просто есть настолько вкусные вот как вот это я ее ем ем и не могу остановиться вот это вкусно но ее надо макать чем-то ее тоже можно есть есть макать макать чем-то она очень вкусная но суховато не такой аромат приятный картофельный ну с чем-то лучше да потому что когда много ешь как бы суховато а вся остальная, она не сухая, нормально естся. Вот если в духовке делать. А те, что желтее сорта, желтые, вот, вот мне кажется, они вкуснее. Вот, хотя вот эта бежевого цвета, но она еще даже вкуснее, чем даже коломба или, или даже египетская. Вот они тоже вкусные на пятерку. Но вот это вообще, ее ешь и ешь. Я не знаю, что это за сорт конусом, который ну, идеальный для духовочки, для печенки. Вообще, самое вкусные вот из всех этих. Так что, спасибо вам за внимание. Барсик тоже так же думает, да, Барсик? Да, говорит, смотрите. Спасибо вам за внимание. Сегодня я провел эксперимент, который, в котором я лично для себя убедился в определенных сортах картофеля, провел сравнение. Раньше я выка... садил их регулярно, да, и что-то знал, что-то нет. Но сегодня я сам что-то знал, может и вам это будет полезно. Вот особенно по вкусовым качествам определиться, да, что вкусно. Потому что есть сорт, например, вот, который я сейчас конусом, да, в форме конуса, да, вот эта картошка первая, что я выкапывал. Ну, урожайность у нее, ну, плохая. Вот, честно говоря, говорить сказать, плохая. Но на вкус она на 5 с плюсом. Самая вкусная вот из этих сортов. Хотя все остальные вкусные. Вот все вкусные сорта вот здесь нету такого невкусного. Вот все вкусные. Но вот эта картошка самая лучшая по вкусовым качествам. А если делать в духовке. Может быть, если жарить, а мой сорт Краса, который самый на первое место по урожайности я поставил, а мой сорт, о, хочу сказать, что он вкусный вот сейчас в духовочки, я его сделал очень вкусный. Его тоже ешь и приятный и хочется есть. А, ну и когда жаришь его в, в, в, да, на сковородке, то из-за высокой крахмальности он, он идеален для пюре. Но если его жарить, то он может, да, рассыпаться. Вот, то есть получается, что картошка, да, это не может не прожариться. Поэтому, ну, как бы знаете, да, про данный сорт. И у него тонкая шкурка у красы, да. А та же тонкая шкурка у Коломба, Ну, вот. А остальные, у остальных такая средняя и толстая шкурка, да. А сейчас, э, пока свежая, никак, никакая картошка не горчит. Каждая шкурка, при, э, е, ешь, когда кусаешь, да, не чувствуешь горечь. Потом уже, попозже, э, а когда она полежит, тогда, конечно же, уже так не получится, как сейчас. Надо будет тогда шкурку вычищать, убирать, да, чтобы вот так вот поесть, сделать такую вот картошечку в духовочке. Ну, всего вам хорошего, желаю вам хорошего урожая, ну и посмотрите также другие мои видео на канале, я уже снимал много и про картофель я снимал, про эксперименты разные, я регулярно провожу эксперименты, и очень много разных у меня экспериментов есть, поэтому можете посмотреть на канале, ну и всего вам хорошего, до скорой встречи. Барсик, попрощайся, Барсик.